Любовь Попова, подскажите, пожалуйста, всегда ли за мужество следует брать фамилию мужа? Это же идет подсоединение к его роду. Это как-то изменит судьбу женщины всегда. Дело в том, что вы должны посмотреть на род того мужчины, допустим которым вы обручаетесь вот допустим если в его роде отец был алкоголиком мама алкоголиком очень дрались ругались постоянно то брать его фамилию не нужно А если у него дедушка был академиком если мама очень хороший предприниматель если они благородные милосердные добрые там и так далее ну тогда смело берите а если ваши семьи похожи что у вас папа инженер что у него и так далее то здесь не имеет значения Вообще, когда я начал со своей женой встречаться, то сказал ей, ты, я тебе делаю предложение, но одно из условий, когда мы будем мужем и женой, ты должна носить мою фамилию. Она сказала однозначно, сто процентов. Почему? Служение. Это важно. Ну и когда женщина говорит брать... Ну вот, допустим, мою фамилию оставлять или еще что-то. Я хочу сказать вам, это, конечно, покажется обидным для женщин, но я хочу вам сказать. Смотрите, ваша мама имела фамилию вашего отца, а бабушка имела фамилию вашего дедушки. Поэтому женщина, она своей фамилии не имеет. Женщина не имеет своей фамилии. У нее либо отца, либо мужа. Просто об этом знайте. Поэтому, когда женщина там у меня мама была хорошая, нет, нет, род передается только по мужчинам, поэтому если у вас мужчина в той семье вашей был алкоголиком, а у мужчины, который с вами там был столером и хорошо зарабатывал, то лучше мужскую, а вообще как бы по 100% говорю, идете замуж, берите и фамилию мужа, пусть гордится этим, он дал вам возможность быть не безликим человеком дал возможность иметь свою фамилию это единственное что есть у мужчины его фамилия